Добрый день, друзья! Всем, кто меня не знает, представлюсь. Зовут меня Петр. И сегодня я хочу рассказать вам о том, что обнаружено на днях в интернете. В одной из групп, где я зарегистрирован, я наткнулся на определенный пост. Вот такой пост. И в этом посту было указано, что определенная компания дарит на руки 16 мегаватт контрактов. Дело в том, что я знаю, что очень многие компании на сегодняшний день проводят разные ICO. И для того, чтобы привлечь внимание ну, людей к себе, они дарят бесплатно определенное количество токенов. И в дальнейшем эти токены могут стоить довольно-таки хорошие деньги. Так вот, меня заинтересовала вот эта информация. Я стал разбираться, что это такое и наткнуться на очень интересную информацию для себя. Дело в том, что данная компания дарит 16 мегаватт контрактов, а занимается она тем, что разрабатывает определенные генераторы. Это генераторы, у которых нет электромагнитного сопротивления. Их можно крутить рукой, и они будут выдавать электричество. То есть принцип этого генератора очень простой. Берется двигатель, запускается генератор, генератор выдает электричество и питает сам двигатель. Вот, собственно говоря, и все. Эки, э, ну, некий такой, э, скажем так, двигатель, вечный двигатель. Ну, в век высоких технологий на сегодняшний день э, я бы удивляться ничему не стал. Поэтому меня это заинтересовало и я стал более подробно разбираться. Вот так он выглядит. Э, насколько я понял, это э, генератор на 10 кВт, который вырабатывает 10 кВт. Э, Могу ошибаться, и вот у компании есть вот такой сайт, интересный сайт, и на этом сайте можно полазить посмотреть о компании, посмотреть вот, сотрудничество компании есть, с кем она сотрудничает, также можно посмотреть этапы развития компании как она развивается, как планирует развиваться. Есть также видео, но в общем можно ознакомиться более подробно и конкретно. И какова же все-таки цель вот этого моего видео? Цель такова, что я хотел показать, что да, действительно, при регистрации компания начисляет мегаватт-контракты на ваш личный кошелек. Пока у меня начислено только 6 мегаватт-контрактов. Но дело в том, что мой пост, который я разместил у себя на страничке во ВКонтакте, еще не отвисел положенный срок. То есть через месяц у меня здесь появится еще 10 мегаватт контрактов, будет всего 16, и об этом я тоже сниму видео. Значит, Кошелек здесь определенного типа, как в нем зарегистрироваться, и вот, вот есть ссылочка. Для регистрации кошелька у меня на страничке также есть видео в ютубе как создать кошелек мегаватт-контракт. В принципе, можете просто набрать в YouTube, как создать кошелек мегаватт-контракт, и найдете это видео. И уже непосредственно по видео регистрируйтесь. Там все просто. Далее, вот автор этого поста, Денис Залевский. Во ВКонтакте можете к нему обратиться и непосредственно написать ему, я бы хотел получить мегаватт-контракты в руки. И он уже поможет вам эти мегаватт-контракты перечислить на ваш кошелек, в котором вы зарегистрируетесь. Данный пост вы можете найти у меня на страничке во ВКонтакте. Еще раз скажу, зовут меня Петр Каюшкин. Забивайте в поисковике и найдете меня. Ну что ж, друзья, на этом я заканчиваю свое видео. Заходите ко мне на страничку. Подписывайтесь, проситесь в друзья, я всех принимаю с большой радостью, с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал в ютубе, ставьте лайки. Я желаю вам всего самого лучшего. Не пропускайте то, что может в дальнейшем довольно серьезно изменить нашу жизнь. Удачи вам, ребят.